Благовещенье Мария трепетно молилась Творцу небес благоговея и вдруг умолкла и смутилась, когда Архангел стал пред нею. Он озарил небесным светом всю горницу ее простую и обратился к ней с приветом, и речь повел свою святую. Благословенно ты пред Богом, и между женами земными Господь с тобой, родишь ты сына от а Духа Божьего святого, и назовешь его Иисусом в своем величии Несется, он на земле над всяким сущим и Сыном Божьим наречется и даст ему престол Давида, Господь, чтоб царствовал вовеки, он станет, не имея вида, прекраснее всех человеков». «Ты примешь этот дар от Бога, царя царей, святое семя! Родишь ты сына не в чертогах, а в бедных яслях Вифлеема!» И, смолкнув, ангел удалился, исчезло дивное видение, и дух святой в нее пролился, наполнив сердце умилением, Шли дни надежды и ожиданий — но каждый миг, не умолкая, звучала в ней та весь благая, восторгом чистым наполняя, И чудно все переменилось, наполнилось святым младенцем, и сердце вечное забилось По чутким материнским сердцем. Так с неба, богодухновенно, Господняя благодать излилась, Пришла любовь на нашу землю, и в Сыне Божьем нам открылась. Аминь.